Это ты точно любишь. Ты то вы любите по часам. По часам Так, где, где О, А, Слушай, я сейчас в таком палебном месте, я сейчас в такой большой супер -комнатке, Я сейчас палеву. Я сейчас очень палевный. Стоп. Блин, я хотел чуваку ходшот выписать, но не получилось. Капец, кто, как, когда? Да. А, меня за гранаты убили, естественно. А как еще? По-конкретней. А, понятно. М -м, так. Я сейчас со смотркой хожу. то что с вашим дальним Кто именно? Оба-на, синий-синий, я ему сейчас хедшот выпишу. Круто! Я его убил! Это какая-то была Натенька 200, 2014, супер. Да? Красавчик. сейчас базука если кто-то рискнет ко мне подойти он про это пожалеет я вооруженный блин что я сюда пришел мне тут нечего делать Факу. Да там блин куда ты гранату даешь да нет это не ты это не ты там какой-то перед тобой гранату А я ему мог бы хедшот выписать, но его спасла каска. Нет, ну я бы мог ему выписать, если бы не его шлем. Слушай, я понимаю, я поменяю автомобиль. Ну, если пора выключаться, то да, да. Всем пока. Синие выигрывают. Это не круто. А мечта, я не буду за ней заходить. Я выбрал эту сторону, я ее дальше буду выбираю Ну как-то Блин, ну куда ты гранату ну, бросаешь? откуда Там синий, там синий, там синий. Блин, ну капец, там эти синие любят гранаты. Ой, это ты? Это ты, Привет. оба на синий капец я его я ему хедшот выписал все-таки надо сказ ко мне что-то любят в ближней боль бежать а если далее то это не... Йо, тут какой-то чувак синенькие нашу баску, типа маленькую ой у меня 48 так что это не как кто где когда ты кусаток, стоп, как ты туда попал? О вот, да. Ч, реально я обучаю АФК. Особенно, когда в танках бывает попадутся АФК О. Капец. Не понял, а опишу за синих. Ага, прекрасно. Ого, у нас судьба такая маленькая. Ну, откуда они вот это пошли? Так да, капец, ну просто. Я, вот почему так получается? Я убиваю, потом меня убивают. Мне нифига не защищаются. Окей, если можно, конечно. Йо-го-го, у тебя. А ты, с ракетик! я сейчас их тоже сроки будут сошли. Да мне пофиг, Как? Я спрятался с стенкой. блин. Так. Ага. Черт. Пока.